Mm-hmm. <laughs> Боятся разве зерна, пшеницы или ржи, Когда для них земля могилой станет Кроткая и покорно, а они умрут, умрут Чтоб ночь цвели. Чтоб Бойся умереть Холодный ветер Не уберег, но изменил черты Как речка зимним льдом Так скованы мы смертью Но, Божий, луча Оттаем сном Здесь подарена и нам Богом жизни, живая не порвется нить, и вечная бикованная чизнья. Ты будешь жить, ты будешь. Боюсь умереть, сидеть и Бога последний раз взирают в небеса. И оставляя скорби все земные с любовью смотрят. На отца И здесь подаренной нам Богом жизни Живая не порвется нить Вечной И вечная обетованной отчизне Ты будешь жить, ты будешь Жить. Ты